Проделаем опыт. Возьмем два металлических кубика одинакового объема, один свинцовый, другой алюминиевый. Взвесив эти кубики, убедимся, что массы у них разные. Свинцовый кубик тяжелее, чем алюминиевый. Свинец и алюминий разные вещества, следовательно массы кубиков одинаковых объемов зависят от рода их вещества. Проделаем еще один опыт. Нальем в мирные сосуды по 100 миллилитров воды и подсолнечного масла и взвесим их. Выяснится, что при одинаковых объемах массы этих жидкостей разные. Масса воды окажется больше, чем масса подсолнечного масла. Аналогично первому опыту можем сказать, что массы разных жидкостей одинакового объема зависят от рода вещества.